верчки, огоньки и я в ночной пробежке. Это мое комьюнити, Palm Air Country Club, Palm Beach, Флорида. Это Южная Флорида, город Палм Бич, что в нескольких километрах от uh, моей. Вышла да. Ночную пробежку. Я живу в этом в пальмовом воздухе комьюрити, где настолько спокойно и безопасно, что я могу бегать в любое время дня и ночи. Но в любое время дня не получается, потому что очень жарко. А вот ночью это мое время. Ночью у меня заканчиваются ну, в основном заканчиваются. Не совсем заканчиваются, но в основном мои дела. И я выхожу на ночную прогулку. И вот как она выглядит. Я иду по кругу, который в принципе достаточно широкий в диапазоне, в радиусе. И чтобы закончиться круг, это примерно километра и вот я накручиваю эти километры ночью так как у меня с собой камера и я смотрю своих любимых ютуберов, или просто снимаю эти километры накручиваются незаметно и когда я прихожу домой через час у меня уже накручено ну, примерно как 5 миль. То есть я сделала 5 кругов вокруг. И не заметила. Ну, потому что очень классно. Вот, кстати, впереди машина. Это секьюрити машина. Она постоянно здесь ночью. А, да и в принципе днем тоже. 24 часа. Поэтому такой безопасности, как здесь, именно в этом комьюнити я давно не испытывала, и, ну, <laughs> я жила в немногих комьюнити. До Palm Air, ну, где я жила? А, я жила совсем на берегу океана, где я работала, офис-менеджер, и мне дали комнатушку на последнем этаже пенхаус часть пенхаус Ну, это было совершенно secured area, такая безопасная area, потому что она была прямо на берегу, и... ой oh my gosh, было walking distance, um, в пешей доступности. Так было классно. Так, даже прожила я там годика три или четыре. Пока не уволилась с этого классного места Office Manager, хотел офис менеджер, в отеле. До этого, <свот> до этого я жила... О, oh, да, теперь помню. Вот это было жуткое комьюнити, но это было в самом начале моего приезда, в самом начале моей жизни во Флориде. Вот тогда я жила... Oh my God! Да, это, конечно, было жуткое комьюнити. Не то, чтобы оно было ungated. Там не было а, охраняемых ворот. Это не совсем как бы а, обеспечивает секьюри Хотя очень важно. Но это было как бы комьюнити, где принимали ха, всех. Вот я там снимала комнату, точнее, нет, квартиру однокомнатную. И вот однажды я еду на своей машине, которую я купила, это был год, наверное, 2002. А я приехала сюда в начале 2000-го, 2000 то есть начало моей истории. Вот я еду в этой машине, которую я купила, поддержанную. Первая моя машина, Lincoln Линкольн Континентал. О, Купила ее за 2000 долларов не зная того, что она не стоила и 500, потому что она была совершенно разбита. Но я этого не знала. И вот очень скоро она пришла в негодность. У вдруг отказывает тормоз. Ну, не просто отказывает навсегда, а иногда его вырубает во время движения. Oh my gosh! И вот я однажды выезжаю с парковки в этом комьюнити, и тормоз отказывает. Машина неуправляема, но так как я еду достаточно медленно, мне все-таки удается ее удержать, но она а, сзади подбадривает, то есть ударяется в другую припаркованную машину. Ёшкин кот. Страшновато, конечно. То есть я ее удержала, но все-таки я соданулась в этот задничек другой машины, которая была нахрен совершенно сама разбита, как... Фу. еще похлеще, чем мой Lincoln Continental. Ну вот, я в страхе и в ужасе. Умудряюсь дать задник и уехать кольце с места преступления. Поехала на работу. Еле доехала. Страхи и ужасы. Короче, через пару дней в дверь моей снимаемой квартирки раздается стук. Открываю дверь, сосед. И на ломаном английском испанец. Мэм, это ваша машина? Припаркована здесь. Lincoln Continental. да, моя. А так вот, мэм, два дня назад вы врезались в мою замечательную классную машинку, которую я так люблю, а вы вот взяли ее и разбили. И вы уехали с места этого инцидента, не заявив об этом инциденте, не оставив записки. Мэм, как же вы можете так поступать? Мне моя машина так дорога, и мне пришлось платить огромную сумму за починку моего заднего бампера. Так вот, мы. Вам уж лучше сейчас покаяться и признаться во всем. А, долгая история, короткая. Становится короткой. Пришлось покаяться. Короче, заплатила ему 200 долларов, который он сказал. Ну, это всего лишь одна треть того, что я уплатила за ремонт. Ну уж, да ладно. Так как вы um, очень хорошая леди и выглядите прекрасно. Так уж и будет. 200 долларов наши сделки положит конец. Окей. Okay. заплатила ему чеком 200 долларов. Исчезла с моей жизни. Как, впрочем, и Линкольн очень скоро исчез с моей жизни. Но это был момент. Просто сравниваю. С стороны у нас двухэтажные, так называемые, garden, apartments. Двухэтажные домики с видом сад. А здесь у нас villas, um, single house, single family house. Здесь у нас просто частные домики. Там вдали многоэтажка с окнами на гольф на гольфовые корты. Ну, конечно, нифига не видно. А днем здесь такая красота. Не передать словами, насколько красивые ландшафты, насколько Чисто и здорово поддерживается этот уют, этот, эта красота, природная красота. И созданы дизайнерские зеленые э, разбивки. Я влюблена в это, как Живу я здесь уже 15 лет. О, oh, нет, подождите-ка, 16. 16 uh, с 2004 И пока не собираюсь никуда пережить потому что это мой дом. Я чувствую себя настолько дома, мое сердце здесь.